Сегодня я ознакомился с законом в окончательной версии, законом обращенном банкротстве, который мы так долго ждали, который был нужен людям, чтобы списать долги быстро, бесплатно, без помощи юристов, каких-то либо заморочек. То есть прийти в МФЦ, сдать документы и получить справку о том, что я никому ничего не должен. Но, к сожалению, все шло... Вроде бы хорошо, да, третьего чтения. Ну как хорошо? То есть Были ряд нюансов, которые непонятно было, как это все должно было работать. Но в итоге, возможно, и не планировали, что это все будет работать. В третьем чтении мы подошли к финалу, где нам выкатили о том, что воспользоваться им смогут практически никто. Потому что перечень лиц в нем очень сильно ограничили. До такого минимума которому он, может быть, даже и не нужен. Кто же эти счастливчики, которые смогут воспользоваться данной процедурой? Да, собственно, здесь изложено все в одном пункте. Это те люди с небольшим долгом от 50 до 500 тысяч, с которых приставы не смогли взыскать деньги и закрыли исполнительное производство. И списание долгов для них остается лишь формальным характером. Нужно ли оно им в большинстве ситуаций? Я думаю, что нет. Из хорошего больше добавить по данному закону об обращенной банкротстве особо нечего, поэтому разбирать его конкретно не имеет смысла. Единственным хорошим, хорошим обстоятельством является у нас в стране то, что продолжает действовать стандартная процедура банкротства граждан и ей желательно воспользоваться, пока, пока государство не лишило нас данной возможности.